Йоу! Всем привет, всем здрасте! Ну чё, парни? Чида, тида, тида, чида. Что, кто там, что, как, у кого? Давайте, пишите, кто за кого болеет. Я вот именно болею за Хабиба. Могу объяснить почему, потому что он представляет Россию. Ну, в принципе, все, что связывает э, слово Россию и Хабиб, это уже круто. Вот, Естественно, я болею за Хабиба, я уверен, что он выиграет. Вот. Так что, я не знаю, вы как думаете? Вы как думаете, за кого? Вы можете болеть и за Конора? Пожалуйста. Но я болею за Хабиба. Видишь, у меня даже глаз не работает. У меня как у ноги вот одной стороне не работает. Не рабочая, знаешь? Не двигается. Точнее, не двигается слишком много. чуть по-другому. То, что так, пацаны? Так, ну что, ребят? Много лучше Хабиб... Ну, я не знаю, по-моему, Макгрегор чем лучше? Ну, может быть, он более шоумен, он больше как артист, актер, да, он интересный. На него интересно смотреть, я согласен. Ну, болею за Хабиба, все-таки Хабиб представляет школу самбо, вот представляет самбо, вот, я думаю, что Хабиб, если будет осторожен, то у него не состоит. Вот за Хабиба я, конечно, Резван, братан. Здорово, братишка. Как-то я видел, у тебя тоже скорый бой. Я, конечно, за Хабиба, только Хабиб. Какой нахер Коннор, вообще издевается. В России, в России. Если ты живешь в России, ты должен болеть за Хабиба. И, ну, мне так кажется. Вот. Даже Даки за руку, это был Барселонин сказал, что сказал, что Барселония за Хабибу. Хотя человек живет в Барселоне, надо оставаться патриотами своей страны. Кстати, многие там начинают, а Дагестан не Дагестан, типа... Знаете, когда Федор Емельянко дерется с кем-то, за него ребята болеют с Дагестана, и нормально все. У нас как-то начинается разделение Дагестана, не Дагестан и так далее. И тому подобное. Это неправильно. Хави представляет в первую очередь нашу страну с вами. Вот. А сколько ребят на Олимпийских играх э, с Дагестана, да, по вольной борьбе. То есть ребят дофига, очень много. Вот такие дела. Давайте, пацаны, задавайте свои вопросы. Да, я думаю, что уж... Сейчас, ребята, подождите, мне тут один название, забаки, ло я вернулся. Я вернулся брать. Вот. Пришлось снова заблокировать. Вот. Вот. Вообще, как думаете, как закончится бой? Кстати, у меня сегодня выйдет видео, в котором я дам победителю 10 тысяч рублей. Смотрите на ютубе в 16.00 будет видео. Кто максимально, максимально угадает результат. Что-то Кто максимально угадает результат, тот это получит десятку. Да причем, что пристали к этому флагу? Флаг, не флаг. Почему здесь флаг вообще вышел с флагом? Кто-то уходит с флагом, кто-то не выходит с флагом. Вон, что, Волков с флагом стоял? Нет, без флага же стоял, пацан. Пацан, меня там нормально грузится? Сейчас посмотри, то что меня звонили. Ти, да? М -м -м. Ти или не Ти? Ты же такие... А вообще, вы знаете, что история про флага? Кто он там выходил с флагом, и его отцу больше не дали после этого визу. Вот, так что это такая история достаточно. Это больше политическая флаг. Была история такая, что они вышли с флагом, и после этого его отцу перестали давать визу. Считаю, что начнется с ног. Давайте, пацаны, задавайте еще вопросы. У Нас мало 130 человек все. Что думаете, кстати, по поводу Эдварда Билла? Вчера мне понравилось, что он там на трансляции такой весь зайчик, такой в очочках стоит. Такой сидит в очочках, это все пранки, это все пранки, все фигня. Разыбать надо. Так что, да какой бой, ребят, ну какой бой, он же не боец, вот, какой бой. Вот, это же не в интернете людей, там на улице да, приставать к всяким слабам. Вот. С глаза у меня, я говорю, как и ноги. Видите, у меня один сторона, она сама по себе работает. Вот. То, что, так, Молдова вообще всем, ребят, привет. Сток, с какого города. Вот видите, БПВ В1 пишет, что он хуеплт. Я не знаю, зачем он так себя называет, Баб, Ты зачем себя хуеплетом называешь? Господи. Ну не надо так, прошу, не называйся так. Так что, бой в 7 утра, а не в 5 утра, если честно. У Ульяновск, привет, Хаунтен Фэмили, Муфоко, Волгоград, кстати, у нас есть клубы в Волгограде, в Вологде, в в Воронеже, в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге, сейчас в Подольске скоро будем открываться, то есть вообще, такие дела, пацаны, Колпино, да, да, готов, так что так, бой, не знаю, ребят, пока отдыхаем, что так Кизару за кем? Кизару с нами всегда последний. да, Дай Ган, да, вижу, да, скоро интервью прикольное. Вот. ну что, пацанчики, давайте еще, я немножко, чтобы буквально пару минут с вами переб... побуду. Вот. Я, кстати, не настаивал, чтобы вы там болели за Хабибы и не говорю, что, блин, вы там. Хотя бы мог так сказать, что вы придурки, потому что вы болеете за Конора. Я объяснив это тем, что. Вы находитесь в России, вы должны болеть за человека, который представляет Россию. Нравится вам это, не нравится. Вот. Я на кубочку не куплю. Вот, друзья. Так что я истинно буду болеть. Сегодня поставил, кстати, 100 тысяч на Хабибу. Коэффициент, правда, маленький. 1,57. Я обычно так не ставлю, такие маленькие коэффициенты. Но здесь чисто, как говорится, нравится, я вот и поставил. Это же такие дела. То там, друзья, давайте, что там, кто там, в прямом эфире кто-то запрашивает. Что-то хуёво грузит. Так наших пацанов никого нет. Ребята, давайте еще вопросики. Чего не должен, это уже захорону, глупо людям внушать. Ну а как понять, никто ничего никому не должен. Нет, ребята, вы должны болеть за свою страну. Вот я. Пока вы этого не поймете, пока в, вашей, в ваших мозгах не будет нормального понимания, что вы должны болеть человека из своей страны. Нравится вам это, не нравится. Без разницы. Вот вы должны за него болеть. Вот без разницы. Да, Хабиб крутой, прикольный и так далее и тому подобное. Он реально крутой шоумен, он крутой актер. Ну, блин. ребята. Ладно, братишкин. Я всех обнимаю, не ругайтесь друг с другом. И, кстати, я могу сказать, что Конор тоже молодец, он крутой спортсмен. Он на себя сделал, вырос из нищеты. Это вообще очень сильно похвально. Да, но Хабиб также тоже себя сделал. Ну, вот правильно, Селезнев пишет, при кстати, что нужно болеть за своих ребят. Вот, я вас всех обнял, всех люблю, всех целую. Сегодня посмотрим, что будет. Вот. И в 4 часа я напомню, что выходит у меня видео. Тот, кто угадает максимально близко правильный ответ будет, там до секунды получит 10 тысяч рублей. меня на ютубе в 16.00, пацаны. Все, всех обнял, всех люблю, всех целую.